Всем привет! Сегодня рассмотрим новейшую модель GSM трекера, GSM микрофона A8, вот такого вот миниатюрного, сразу хочу показать размеры миниатюрные вот такие вот, если сравнивать со спичным коробком. Толщина вообще маленький такой классный. В комплекте как всегда идет USB шнур, микро самый стандартный. И блочок для зарядки 220 вот такой вот на евро вилку. инструкция на русском языке инструкция такая же как у n9 это его улучшенная модификация имеет голосовую активацию если отправить на номер сим карты которая здесь установлена на этот номер мы отправляем 4 единицы сообщения у нас включается голосовая активация и отключение голосовой активации это четыре нуля. Значит, если отправить СМС с текстом GPS, то же микрофона микрофон А8 пришлет вам координаты местоположения данного мычка микрофона. Вот. А если нажать на вот эту вот красную кнопочку SOS, как видите на экране, то А8 отзванивается на последний звонивший номер данной сим карты. Вот. Также значит, работает он более недели в режиме ожидания. И от сети 220 может работать постоянно. Или от прикуривателя автомобиля. Что хочу заметить. GSM-маячок этот. Можно сравнить с GPS. Типа Globus, TR1 или Promosat. Вот. Он может давать погрешность. <coughs> так как на поиск осуществляется, а, поиск осуществляется по сотым вышкам. И чем меньше вышек на территории то, соответственно, сигнал хуже и тем больше погрешность. но все основное я вам рассказал. Более подробная информация на сайте. Видео, кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. Пока.